Мне бы в душу твою нацыпочка, Незаметной, тихонько войти По невидимым тонким ниточкам, Прямо к сердцу родному прийти, От несгод и от холода стужного, в миллионе зажженных свечей Ощутить себя маленькой, Нужною в мужском твоем крепком плече. Мне бы мысли твои краткою, Где огонь, вода, воздух земля, И растаять душистую ватую на губах, что прошепчет. Моя.